Всем привет, с вами Каразон, и мы продолжаем играть в Killzone. Остановились мы на том, что мы теперь за пределами стен и... Блин, я думал это пистолет. И мы ищем Тирана. Такого специального, специального говорю, персонажа, который... Короче, цель наша. по себе. Тень-1-8. Поезд пропал у нас с экранов, просто выпал сети Ясно. Где сейчас Зевс? Без изменений. Последний раз выходил на связь из 47-го района. Он где-то уже Да, брутальный, однако, принимай Все получил. Буду держать вас в курсе. Конец связи. Трущобы виктанцев, я так понимаю, да? Или это все-таки хелгасты? Либо виктанцы, либо хелгасты. Но все выглядит точно так же, как я и представлял себе на хелгане, да? На хелгане, точнее. Воздушный лифт. Нам туда... Там. <смех> Тихо, сарали, <Аль>. гады. <смех> Нифига, а, просто упор расстреляла. Ах, нифига вы... Вы щиты используете, да? Это однако, да, Халган, это... На Халгане становится сложнее жить. не на холгане а на их а, половине векты О, блин прям серьезные проблемы так адреналин что это за оружие а используем Так, отсюда все еще туда. Мы в ответе за каждый из своих поступков. Там какая-то пропаганда принижение не знаю. Получилось очень, очень удачно. Я не слепые. Теперь уже не, не слепые. Все, больше никого нет. Есть? Не не, не, не надо этого нам. Его здесь нет. Кого? А. Тира, зато есть комикс, да че? Так, адреналин. Патроны. Все имеем. Вот, блин! Их тут опять слишком много. Сразу видно, они между собой не общаются. Так бы уже каждый из них знал где я. Угу. Аудиодневник и еще один адреналин. Ну, блин, так выглядит, как будто я могу прокачать адреналин, но я не вижу здесь никаких элементов прокачки. Твой район от неживательных элементов. Да. Однако высоко. Имя. Я ищу Зевса. Имя. Келан. Сюда. Живо. что в тебя нашел. Синкро. Нашел, что то Раз ты здесь. А? Думаешь, ты особенный? А знаешь? И я особенный. И мы все. Хорош гнать. Где он? Эй, тихо. Иди сюда. Видишь, баш? Твой башня? Твой эфир накопался внизу. Съедешь на контейнере вниз. В То, что башню? Я так скажу. Дело табак. Туда зайдешь, обратно не выйдешь. За мной скоро придут. У них база данных на той платформе. Разнесешь их, я попробую уйти. Ты у меня в долгу. Постараюсь. Понял тебе. Я уже все взял. А. Серп. Заряд с детонатором. Но это я точно беру. Раз мне надо помочь тебе по возможности. группа я один человек просто всех уничтожил да, ладно никого и ничего здесь нет да, ничего здесь не лежит так -с. Прямь слепые вижу. Вижу Попробуем по стелсу. Не там, Они здесь, Они его утихомерят или уведут? Они меня не увидели. Окей. Okay. Ты что, серьезно, ты его убил? Чего, чего? Смотри, запаниковал. А, мобильный сотрудник. Мобильный сотрудник. Реанимация. Бэт пехоты. Боец пехоты. Ладно, так. Как я понимаю, выхода нет. Это получилось очень тихо даже. Главное, что стелс тоже работает. Новый своей Все солдаты... Пойдем стирать данные для начала. Вот сюда. Потом уже уедем. Хотя он хелгаст, мы можем вообще плюнуть на него и вообще проигнорировать. Но, блин, он нам помог, поэтому нет. Поэтому мы пройдем. Честь гастом, и поможем. да а нет есть холгаста тут есть трое четверо пока трое больше не вижу грузят какие-то А чё, я её тоже убил? Не, ну, ладно. Видите, тяжело раненые, смотри-ка а. То есть они еще не с раза умирают Так, 20 метров Да, блин Шея не добивает их он их хакает, а я потом уйду отсюда, значит, да? Получилось. Не думал, что ты справишься. О а мне не справиться? Их тут два человека было. Поч почти в прямом смысле два человека. Я сейчас немножко переклинила. Ну все теперь 80 метров пройти и не попасться никому на глаза это единственное мое сейчас задание никому не попасться на глаза желательно э, блин гадство ну понятно, да, да, да. Конечно. Захотел-то, конечно, Максик. Сократить путь хорошечно. Лол. Я, однако, спец. Хорошо получилось. Только я, по-моему, куда-то... Хотя... Нет, по-моему, я... не туда ушел, по-моему. Ну да, ну да. Вообще не туда ушел. Зря только проделал этот путь. Так, ну тут три холгаста, там один холгаст. Вот еще один, да? Видимо, придется пошуметь. Гадина, держись, я. Держись, я да. держись, Держись, так Держись, я иду. Я я по домой. Домой. держись. Эвакуируйся назад Раз и два, да? ушел нет перед того никого нет адреналинчик я пожалуй заберу патроны патроны патроны патроны патронов нет да ладно хотя бы один адреналин то у меня имеется Раз приходится шуметь, то почему бы не пошуметь? А сейчас попробуем с этого пострелять. В принципе, если что, мне хватит на одного хотя бы. И А, у меня два адреналина. как он подлетел блин аудиодневник и вниз спускаемся на дно безбилетник Допустим. <смех> <смех> да, прогрузка локации здесь просто великолепная. Зачем вы делали тогда вот такой пол, если, если знаете, что можно так посмотреть вниз, а после я вижу, как резко прогружается локация. Я так понимаю, что я спускаюсь прямо на. А! Это все, да? Да. Зевс, это 1.8. Ты меня слышишь? Прием. какой-то. Прием. Тот сигнал не ловит, слишком толстые стены. Слишком низко. Блин, еще это судью Дреда очень хорошо напоминает. Так, там тоже такой брутализм, все дела. Так, не сюда. Зато влюдивник нашел. Замечательно. И тут игра вспоминает, что точно у нас же есть тросы. Надо использовать трос. прежнему ниже, по а прежнему вниз. А ворота поймали. Ну вот что раз. Неужели он и правда думал, что прокатит? Казни от другим назидания. О чё? Пойдём-ка. А что будет с его семьей? Ну. И рынок Ужасно текстурки. Это несправедливо. Не вздумай им помогать. Подставишь всех нас. Да успокойся. Я просто сказал что-нибудь. Правильное решение. Кого-то уже убили. Или он сам застрелился. Но ну, судя по тому, что у него был дробовик, он сам застрелился. Не, ну реально, это уже судью Дреда напоминает, который двенадцатого года. Классный, кстати, фильм. Я его просто до дыр уже пересматриваю. Простите, народ контейнер сити. Это тиран. Сиди вас проводит маршал тень. Он должен умереть. Маршал тень. Итак. Это мега-сити. Мега-шоссе. Мега-города. Или как там было в начале. Давай-давай. Музыка качает. Блин, ну парнишка сюда побежал, я не знаю. Да, мне вниз. Но я посмотрю, что здесь. Тут, наверное, тоже спуск какой-нибудь. А, нет, коллектбул. Прямо по коридору лежал коллектбул. Всех я не найду за это прохождение, это однозначно. Но, кстати, о замечании. Я вот хочу сделать замечание, что... Э, мне кажется, что эта игра легче, чем предыдущие килзоны На таком уровне сложности, на максимальном Я да, вот вы все. Здрасте. Я... Нет, стрелять. Не стрелять. А ты что стреляешь? Не стрелять же была команда. Еще один коллектор был, лежит, что ли? О, блин, тоже коллектор был. Смотри-ка на него. Бойцы руки, этого Все и не под Это боец черной руки? Получается так. И даже у Хелгастов есть, э, не знаю, как это назвать, группировка, банды. Это не банды, нет. Больше вот именно какая-то отдельная боевая ячейка. Который также работает во благо Ну, не частные военные Я так понимаю, что это Просто как Как Ну ладно, частные военные Не вижу другого слова Зачем? Он решил упасть сам. Его никто не сталкивал, его никто не ранял, его никто не убивал в рукопашку. Он просто решил самостоятельно упасть. Окей, я его не заставлял. А, второй лифт, да? У меня есть еще один лифт, получается. Тоже вниз, да? Ну, ладно. Как завещал Дэвид Джонс? Все на дно. В принципе, на этом мы можем закончить эту серию. Или продолжить. Эм... Вопрос, конечно, хороший. я давайте закончим. С вами был Крозон, мы играли в Killzone. <laughs> Подписывайтесь на канал, рассказывайте о нем друзьям, оценивайте и комментируйте. А также не забывайте про группу ВКонтакте, которая есть в описании к этому видео, как и ко всем остальным. Также там есть ссылка на плейлист. Всем спасибо, всем пока.